Volkswagen Touareg начинаем податься с пневмой. Ошибка по датчику G291 на улице минус 10. Обычные стандартные болячки. Предисловие у кого какое мнение. Лично мое стойкое убеждение сложилось такое, что из, из всех пневм, которые существуют в мире, Touareg, Audi ку 7 это самая неубиваемая самая надежная пневма и все косяки по пневмам берутся либо по халатности хозяина незнанию хозяина или его сервисменов это убеждение у меня сложилось на протяжении пятилетки в течение которых я обслуживал порядка 10 ку 7 зная их хозяев, зная их манеру езды, манеру обслуживания, какие запчасти они покупают, ставят. Проблем с пневмой, как таковых, при должном внимании, я на этих машинах не встречал. Обычно на протяжении времени провожу профилактику пневмы. Конечно, можно по каждому поводу менять силикогель, весь компрессор. Конкретно на моей машине, конкретно моей машине 10 лет, за 10 лет там силикагель не менялся ни разу. Единственное, по 150 грамм чистого спирта ежегодно я заливаю, для того, чтобы удалять лишнюю влагу. Так как система не замкнута, оберется берется снаружи, Воздух влажный. Вот и получается, что клапана на морозе клинят от влаги. За 10 лет у меня машина завалилась один раз на один бок. В мороз около минус 35. Когда стояла на парковке под диким наклоном. В двух, в двух плоскостях. После чего была загнана в теплый гараж, залита пневма, несколько фрикций отжимания туда-сюда. Это дело отличили. Это было один раз за 10 лет. Хотите верьте, хотите не верьте. Со всеми машинами, которые у меня на обслуживании, я поступал точно ровно так же для профилактики и ни у кого проблем. Повторяю, еще раз. Из 10 машин проблем не было. Это мое личное мнение. Споры по этому поводу вступать не буду со всякими сервисменами и прочим. Сервисмены ремонтируют машины сегодня одну, завтра вторую, послезавтра третью. И первую, возможно, не буду никогда. Я же наблюдаю. Мое мнение. Начнем с профилактики. Удалять конденсат и лед Напоминаю, туарег. На ту немножко неудобно. Чтобы добраться до ресивера, то вот этой трубки. Видите, да? надо открутить, снять вот этот кожу. И потом попадаете паудику 7. Там ресивер сделан чуть ли. Трубка выходит с этой стороны, там удобно, ничего отключивает. Ваудику 7 вот находится ресивер. Вот находится фитинг. То есть, тут гораздо более удобнее, в отличие от Дуарега. Торкс Т-30. Т-30. Снимаем балку. Балтик на 10. Торксики. Снимаем, да? О! образом таким вот она трубочка теперь кто теперь э, на пару оборотов откручиваем плавненько очень плавненько резьба нежная чтобы резьбу не попортить пару оборотиков спускаем давление с ресивера Ключик на 12, воздух пошел, стравливаем, можно делать резче, но это все на свой страх и риск. Пока спускает ресивер, в спорте пневма спускать отказывалась, было вот такое расстояние, сейчас Печка творит чудеса, пневма начинает отмерзать и уровень опустился, буквально 15 минут теплого гаража. Берем спирт, наливаем грамм 100-150 и в себя. И в себя. Снимаем с воздушного фильтра вот это зеленое кольцо отверткой. Ага, Теперь вот поднимем черное кольцо. Его топишь в сторону, к туда к пассажиру. И снимаешь. Сильнее топи черное. Опа. Так, дело в чем. Когда вы заводите двигатель, отсюда вылетает воздух. Когда вы начинаете играть пневмой с нижнего режима, верхний, отсюда вылетает воздух. Можете ложить тряпочку, ставить ладошку, смотреть, будет ли отсюда вылетать вода. Если отсюда будет вылетать вода, ну, соответственно, значит, или у вас мокрый, спирт со временем поможет. Надо поджиматься сейчас, после того, как мы залили спирт, раза 3-4, с крайних положений в крайнее, и выкинуть отсюда, по возможности лишний конденсат давай задрали к нему самый верх как он называется в Volkswagen не экстрал или как 7 он называется Лифт. теперь начинаем опускать в крайне нижнее положение давай, Йорк! Ледов влаги мы не обнаруживаем влаги нет в особо запущенном варианте когда телекогель мокрый присутствует много конденсата отсюда вылетают капли таким образом проверяете в итоге отжимаетесь до самого нижнего потом отжимаетесь до самого верхнего раза три проводите вот такую профилактику Как раза обречь 4 года. Давай в самый низ.